Ich äh, wandere sehr viel am Wochenende, 10 bis 12, 13 Kilometer. Dann äh, reite ich äh, mit dem Pferd. Ich reite ins Gelände und äh, habe meinen Spaß und erhole mich dabei. Unterhalte mich mit dem Pferd. Mein Pferd, der weiß also auch intern als von mir. Dem erzähle ich manche Dinge, die ich sonst niemandem erzähle. Герхард Мёркл провел детство в окружении лошадей, и сегодня, в возрасте 85 лет, он по-прежнему ездит верхом и тренирует своего коня-чампа несколько раз в неделю. Я хочу быть человеком, который нужно движение. Я не могу сидеть в час, я должен двигаться, я чувствую себя свободно, и я надеюсь, что все будет так. Как и многие люди поколения Герхарда, он потерял несколько зубов еще в детстве, когда стандарты оказания стоматологической помощи и средства лечения были слабыми. После 60 лет он понял, что нужно решать эту проблему. не well, Это Доктор Гельмут Стиверинг является экспертом в области стоматологической имплантации, и он планировал лечение Герхарда. Было установлено в общей сложности семь имплантатов системы Astra один спереди и шесть в боковой области. нет. Я все, я могу все не После долгого 20 лет, я не думаю, что я имплантаты. Versorgt, so В прошлом году верхняя часть конструкции была обновлена для удовлетворения эстетических потребностей. При этом все семь исходных имплантатов не были затронуты. Об плантатах системы Астротекам опубликовано более 700 статей в рецензируемых журналах. И такой научный документированный подход привлек доктора Стивелинга. Well, это, надежная основа как для доктора Стивлинга, так и для его пациента Герхарда, который теперь вновь живет полноценной жизнью bin ich in der größten Kathedrale, die es überhaupt gibt in der Natur. Gut. Oh ja.